В данном случае мы будем обучать, рассмотрим такие социальные сети, как ВКонтакте, как рекламу в Инстаграме. у себя на площадке более трех тысяч человек. Очень приятно было посетить сегодняшний семинар на более расширенные темы в сфере не только перманента, но и самой услуги. Как всегда, очень много нужной и полезной информации. Очень просто донесенные. Наверное, это очень важно любому мастеру. Если ваши цены найдется в трубку, то, -то цены ниже. Спасибо большое Ире и Михаилу. Все прошло супер, как всегда.